Google Ads запустил инструмент для исключения данных, а также обновил юридические требования к аудиовизуальным сообщениям. Привет, это Мария и новости Digital. С помощью нового инструмента Google Ads можно сообщить системе, что данные были получены в дни, когда отслеживание конверсии не работало или работало с неполадками. К проблемам, которые могут повлиять на интеллектуальное назначение ставок, относятся любые ошибки, из-за которых данные о конверсиях или их ценности могут быть недостоверными. К таким проблемам можно отнести проблемы с добавлением тегов и сбои в работе сайта. Создать исключение данных можно в общей библиотеке в разделе «Стратегии назначения ставок» в расширенных инструментах. Как только исключение начнет работать, появится статус «Активно». Если специалистам удалось передать данные о конверсиях за нужный период, Исключения данных можно будет отключить. Исключение данных применяются к кликам. Клики, для которых регистрировались недействительные конверсии, не будут учитываться. Если специалист знает, когда возникла проблема с отслеживанием, то может исключить несколько дней до этой даты. Так он учтет задержку между кликом пользователя по объявлению и совершением определенного действия. Настройки на уровне аккаунта влияют на конверсии для компаний в поисковой, контекстно-медийной и торговой сети но не применяются к отчетам. Специалисты по-прежнему будут видеть в отчетах все конверсии. В феврале 2021 года Google Ads обновит юридические требования компании. В аудиовизуальных коммерческих сообщениях нельзя использовать методики внушения. Причинять ущерб человеческому достоинству. Упоминать или продвигать дискриминацию по полу, расовому или этническому происхождению, национальности, религиозным взглядам и вере, инвалидности, возрасту или ориентации. С помощью аудиовизуальных коммерческих сообщений запрещено продвигать сигареты и другие табачные изделия. А рекламу алкоголя можно показывать только совершеннолетним, не поощряя при этом чрезмерного употребления. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!